Добрый день, дорогие любители игр, вы на канале Мир Мелкон, меня зовут Никита, продолжаем играть в Горизонт. А, Что заметил, смотри, а, вот сейчас, на секундочку, смотри, ну, кархать мы. Отлично, теперь мы и дикарей зовем в гости. А почему? А я, между прочим, второй день не ем. Почему не кархать мы-то? Кархать мы-то ж плохие, ребята. Я вот этого вообще не выкупил. Так, давай вспоминать, А мы собрались попиздошить вон туда. Так, ну раз мы собрались, так давай. А, короче, короче, в комментариях пишут, да, исследование мира очень надо, очень, она очень хочется, говорят, исследование мира, как бы, ну, хочется так сделаем Что ж, мне не сложно, я правильно говорю? Да, вроде правильно Мне не сложно, думаете, мне сложно, что ли, да, абсолютно нет Абсолютно нет Говорит, есть хорошие костюмчики Говорит, получше, чем то Да я же понимаю, что зеленые, это типа редкие А там в голубые, это там супер редкие условно И фиолетовые, типа, самые классные Я это понимаю, я это прекрасно понимаю Но, блин, по внешнему виду мне вот этот нравится Вот прям, по... ну, мне он нравится Он такой хорошенький такой, там э -э -э Летний такой вариантик нашей Элой, можно сказать Опа, костерчик это кто? А, это эти курицы, это хрен бы на них. Хрен с ними. Может пригодиться. Так, тогда что, потихоньку двигаем туда. А, Исследования мира в чем еще хороши? В чем еще они хороши? Это в том, что, как я, я тебе рассказывал, в какой там, в одних из первых <отк>? серий я тебе говорю по-разному, что у меня есть такая вот э, тема, что я просто, вот, Эй, э, если... Я уже близко. Я рад. Он а, он и... Сказал, он нашел образ той женщины в древнем устройстве. Так, а... Если это моя мать, что она могла делать здесь, так далеко от земель Нора? Элой. Я не понимаю. Кто она? Ее имя. Элизабет Собек. Ты опять в моем визоре. Так. Ну, выкладывай. У тебя какой что роминг, тебя чувак? Известно. Ты че мне звонишь? Потом денег много шла, и скоро ты будешь знать о ней столько же, сколько я, а то и больше. Но имею в виду, предел мастера заняли воины затмения. Чтобы помочь тебе, я припрятал возле руины особое снаряжение. Визор покажет тебе, где именно. И еще одно. Кто он такой и откуда он все это знает? Он сказал, Элизабет Собак. Какой странный Все, можно я поговорю уже? Элой, я все понимаю. но ну, как бы это, как бы... Ты хочешь там пообщаться, поговорить? Ну, а я, как бы здесь, здесь что вообще-то? Я тут, на секундочку, для чего нужен, а? Не культурно, Некультурно, культурно перебивать старших. У по-любому не намного старше меня. Возь Ой, дорогу. младше меня. Ну, по-любому. Сколько она там? Лет, э, лет 10 ей было, потом она там тренировалась лет, ну, допустим, еще 10, да? Это враг? Воин Нора. А что ты здесь делаешь, алло? Пацан, алло? Да разве же ты не Нора? Зачем же одеваться, как Кархар? Ну, ну, блин. Я не понял, у тебя какой-то пунктик по этому поводу? Иди сюда. Иди сюда кс -кис -кис -кис -кис -кис. Кися, кися, кися, кися. Давай, давай, давай, давай. Забираем. Забираем себе, наше будет. Все, по -по поехали. Ой, костерчик. Блин. Ну ладно. Будет, вдруг пригодится сейчас при захвате базы. Угу, нормально. Сейчас главное не пропустить тот ма. Мо... А, я тут не проеду, да? А, нет, вполне себе проеду. Почему у меня две задачи появилось теперь? Вот одна, это осмотреть оборудование. А, и вот доберитесь до руин. А это 27 уровень. У нас какой? Кстати, у нас херово. Все пока по этому поводу. А, так, надо по-любому в этой серии попробовать все-таки дойти уже до этой горы. Так, все, стоп стоп стопорнемся потихой. Потому что я уже предчувствую... Дополнительные задания, да? Это Кто? Это наш друг опять, да? Ты заколебал? Ты зачем меня преследуешь? Я тебя ждал, от предвкушения все внутри натянулось, как струна. Он похож а на этого короля солнца, да? На счету? Я не веду счет, Нил. Не ведешь счет? Ха. Иногда я тебя не понимаю. Ты вообще-то как мы или немножко не такая? Надеюсь, не такая. Но лишь бы спалось. Воду спокойней. пролил, блин. Что, приступим? Ну, не понял. Д... Нет, до свидания, нахуй. Приступить он собрался со мной куда-то. Не-не-не, я не согласен. Так, вижу раз, два. О, во во во во, -во. да блин, их опять до херища, блин. В смысле? Что такое? Тихо-тихо. Где стелс? Вот стелс. Так, оцениваем ситуацию. Тихо, тихо. Кто? Где, бляха, мух? Там? Блять, точно там. А как я ее там пристрелю? Я могу вон там пристрелить. Ага, она за сидит. Зараза! Так, во-первых, надо э, патрончиков. Во-вторых... Я не вижу, куда стрелять, ну... Во, вот как-то так. Чётенько. А ты вы, вы, вы, в макушку, свою, макушку свою, покажи, блин. Вот, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Да не дергайся ты, да бляха-муха. Стой ровно. Ладно, спускайся. Хорошо, спускайся. Иди сюда. Где камень? Блять, а вы что все-то? А, ты со мной, что ли? А, так давай, вы хури там. Мочить мочить. первый. Хорош, тяжелого завалил. Так, ладно. Они, короче, на камень вообще все отвлекаются. А Вы что, моего, это, друга нас завалили? А ч он там выпендривался-то, а? Так, короче, пацаны. Нормально. Хорошо. А а почему ты не упал-то? ⁇ б за Ой, ну это я не успел. Хорошо. Давай-давай, отвлекай его. Отлично. Хорошо справились. Дальше. Кто там? Ты? Молодец, молодь. Сейчас я долбаную, его нормально. Отлично. Кто там стреляет? Ага, вижу. Как бы вижу, но... Бляха, муха. А, не попал. Что это было? Ну давай, шлаковое стекло. Ладно, можно потом подобрать, потому что опять на ну, какую-нибудь жопу пойдем. Я пойду с -з -з засады нападать. Как истинный воин. Нормально. Тихо-тихо-тихо-тихо. Я не успел. Нормально. Да как я не попал-то? Ой, ты как не попал-то, ёптую. Да хорош, ты хорош, уворачивай. Хорошо. По чуть-чуть сейчас так раскидаем. В чем проблема? Написано, лагерь 20 уровня, как бы... А я 17. -го. Ну, в принципе, не намного сильнее. Не страшно. Так, хп-шек побольше у нас теперь. Отлично. Да что такое музыка поникушная это, ничего не происходит. Давай как бы в тебя, как бы в тебя так попасть-то, ёб ты заново. Ой, хорош, молочек я. Сюра, откуда прилетел? Отсюда? Задницу ты чё выклячиваешь-то? Да, хорош. Ага, понял, понял, понял, понял. Салюты пошли, все. Так, ладно. Ой-ой-ой, а... отвратительно. Да я застрял, все. Тихо, тихо, тихо. Я вообще не знаю, паникую. Все, тихо. Надо... Кого? Успокойся. А ч ⁇ их так много идет? ⁇ -мо ⁇ я же вижу. Я же видим. Можно да я ищу! Бляха, да ты что ж такой? Блин, нет, ну их слишком дофига. Слишком дофига, пошел ты на... Где, бляха, отступление? Ебать! Вы ч ⁇ нахрен, пацаны? До свидания. Да убери свою палку ты. Да не попал. Ладно, сейчас мы с тобой тут потанцуем чуть-чуть. Идут, а идут опять. Да ладно, промазал. Спокойно, спокойно. Короче, пацаны. Вы думаете что? Вы думаете что, а? Думаете, вы со мной справитесь? Сейчас придет подкрепление и вам пиздец. Топчи, говняшек! Давай! Топчи их! Красава! Все. До свидулина! Вс, охуел? Все охуел! Я тебя сожгу нахрен. Давай, давай, давай, я прикрываю тебя! на ладно, сам справился. сам справился спасибо за помощь! не не не не, не. Ты ч? Это чревато нахрен. Умертвлением резким просто. Моментальным. момента морено Я че большой съел? Да? А, нет. Да как ты что? Не видишь, я, блин, это, лошадкой разговариваю со своей. Ну-ка, покажись. Ну-ка, блядь, покажись, а. Только покажись, мразь. Только покажись, я тебя, нахуй, голову откушу. Давай. Смотри, какой очкует сидит. Сидит, очкует, нахуй. Блин, а, надо собрать, знаешь, почему? Потому что я потом просто тупо забуду. Ща, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас. Да ты встал за столбом, там не, неудобно вот в тебя стрелять. Бляха, муха. Это я, да? Вот Кто? Ч, меня видишь? Где? Кто меня Дыма. видит? Ща-ща-ща-ща-ща. ща ща ща там, блядь, макушка торчала. ща ща ща ща ща, ща. Блядь, давай высунь макушку. Красава. Кого? Ты? Кого ты можешь победить? Блядь, меня можешь, да. Согласен. Дерзану. Блин, как же больно они жарят, а? <laughs> Че я крадусь-то, блядь? Бля, как же... Как же больно они жарят. Прям пиздец. О, сосудик еще один. Ах, подлечиться я не могу это само собой Да их осталось что раз два три да да да все это это easy. так тихо тихо тихо тихо нет, ты э, Я хочу у него салют за забрать и попробовать на пацанах Ай-яй-яй, бросай, как... Здесь. Нет. Да, спрыгни. Как? Квадрат. Точно. Тихо, тихо, тихо. Да, бля! Не мешай! Попал он в меня? Нет. Сальтуха не помогла, братан. Так, и чего, где? <свист> <свист> так, с этого надо было начинать. Нормально. Отлично. Неплохо начали. Даже не умерли. Ну все, теперь аванпост изгоев. Очередной, да? Создали. Ну неплохо. Мы прям... А -а Что там? Так, не надо собрать все. Лут. Надо весь лут пособирать, здесь по-любому много стоять. Откуда столько уже этих какого? Откуда столько, блин, этих какого? Задание у меня с этим связано. Заложники, золотой комплект быстрого перемещения. Лагерь разбойников, разбить, разбитая печь Блин, тут много так уже у меня лагерей Хорош Я херею, нихера себе заданий Как все успеть? Ой, я, короче, сегодня чуть это что -то... Да, брось, брось как Хорош Я гнусавлю, что-то заболел, с утра встал, горло болит, блин Башка гудит, блин, что-то Ну, так себя чувствую на самом деле Тело ломить начинает, походу заболеваю блин. Это мне не особо нет, не нравится, но, блин Но надо записывать, надо записывать ä, Как бы я вроде, ну, так Более-менее не сказать, что прям Все, я умираю, не могу, все, мне жопа Нет, нормально, ну, как, терпимо В целом, как бы Есть такая небольшая усталость, но Это поправимо Как бы здоровье вообще беречь надо Особенно сейчас, да? Сейчас всякая гадость цепляется Так а я не выполнил задание Так я что, мимоходом просто выполнил задание? Бляха-буха Ну ладно, я покупать пока ничего не буду смелости, чтобы покончить с предателями Да Просто На магазин У нас очень много тратится время На магазин Поэтому, как бы, давай просто это в конце серии, как бы, вот эти все магазинные дела решать, если останется время. что мы вроде сейчас ничего не сделали, уже 20 минут почти прошло, нихера себе. Ну, не 20, ладно, 15. Ой-ой-ой. Ну, с него, смотри, два осколка. С него вообще собирать нечего просто, с так, а вот, кстати, наша прощ... у нас что-то кончались боеприпасы. Да, у нас прям очень мало боеприпасов осталось. Все, у меня уже не хватает на бомбы. Это прескорбно. Это прескорбно. Нужно воевать с машинами, чтобы добывать огнежар. Ну, в крайнем случае надо пойти у торговца их взять. Так, как что, наша машина? Пусть приходит, пусть везет меня. А, блин, куда дести? Смотри, там уже вон костер. Поехали, поехали. Бляха. Че ж мне так не везет, с них не падает нужный мне лут. Очень редко падают кости, шкуры. Прям вообще прям, я не знаю, это что-то прям из разряда фантастики здесь. Мы, кстати, почти пришли. Кириски перехода от обычного леса к заснеженному. Причем, вроде, чем выше ты находишься, тем. Ага. Тем как бы воздух холоднее, а тут я вроде как в каньон какой-то спускаюсь. Блять, здравствуйте, да. Внезапно. Я как бы говорил, что с машинами надо побои. Охуенно. Да уйди! Пиздец, их, конечно, здесь. Ты что надо? А, это мой. Хорошо. Хорошечно. Да бляха, отвалить от меня там. Перестаньте преследование. Не мешай, пожалуйста. Все, как он и сказал. Модификаторы, кстати. Я могу улучшить сумку для модификаторов. Могу. Давай. Давай. А то шкура лисы нужна. Нет, шкура лисы у меня на другое. У меня на другое. Тогда я беру модификатор. Зачем ты мне помогаешь? Я хочу, чтобы ты одержала верх. Удачные охоты. Еще поговорим. Стой! Ты кто такой? Что за абонент? У меня связи, я не понял. Опачки, проклятые машины. Проклятые вонючие машины. Но мне надо намного дальше прощемать. Зараженные рыскали. Затмение, как он и сказал А, затмение Здрасте Скажи ты убить 10 машин Хорошо Так, эти два там заняты, этот один там что-то чили Тогда я могу беспрепятственно вон того, в принципе, вынести, да? А вон еще ходит, блядь. Ладно. Все давно но Крыса! Под Почему нельзя трупы таскать? Блять, ну те там вдвоем стоят. Видишь еще кого-нибудь? Тут был еще один. Вон рысь скорее вижу. А вон, вон, вон идет. Так-так-так-так-так, тихо. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Бляха. Ты не остановишь. у у у -ух. Бля, спалился, да ну нахер. Тебя. Да-да-да, я понял. Я понял, ребята. Я вас очень прекрасно понимаю. Ну, у меня тоже теперь есть это. Отлично. Да сгорите, короче, блин, вы же это. Да чё вы, вы чем стреляете? А, козел. Тихо-тихо-тихо. Нам, чтобы со спины сейчас не зашли. Гео, в канат попал? Красиво, молодец. Да что ж такое? У нас с тобой перестрелка, чё, блин? Да вот ты заколебал. Иди сюда, короче. Иди сюда, все, ты мой. Оп. А чё по хпшкам-то так плохо все? Где кто остался? Все, два чувака и рыскарь, по-моему, должен быть, нет? Все, последний чувак. Вон еще один. Брат. Долго мы с тобой круги наматывать будем, братишка? М? Вот, впечатляет. Ч, где он там? Все, ты последний, по-моему. Давай по стелсу закончим. Миссия по стелсу закончена. Да, по стелсу. Ну, по факту-то. Э -э, как бы. Ну. Ну, смотри, это же с так за. Убьем ее! А как ты меня заметил, мне интересно? Вс. До свидания. Хорошо. Шлаковое стекло. рыскать бесполезные Да, бесполезные Я просто сначала видео. Конечно, кусается. Ты видел нашу одежду. Од одежу. Одежу. Одеждочку. Как бы да, будет кусаться снег. Ну а ты что блин, уловый, догадалась, конечно, эти тряпки напилить на себя. Взрыв. Да нацепить на себя эти тряпки, блин, и это, хуй, зимой в, в снег поперлось вообще. Молодец, конечно, такая. Разведка, нахуй. Одного вижу. Сектант каратель. Я почти дошел, да? Блин, нихера себе идти. Столько развалин. Что здесь делали. Где развалин? Вот это? Ну да, тут такая. Да это, ну, блин, я не знаю, мегаполис. Ко мне! Да, блять! Почему вы сильнее меня, я не понял Да, что ж такое Что ж такое О, блядь, пошли Пошел нахер, короче, все Бляха, упал, неудобно Блин, блин, плохо. Плохо, что я упал. Бля, там это херовина, да? Охеренно. Там этот, блин, демон. Неоновый, блин. всегда говорил. терпение, Луи? Нет у меня терпения по стелсу проходить. Не хватает. Чё? и где что-то меня визор тупит они ушли так быстро руку бери ручку бери пожалуйста спасибо Вон он. Вон. Вон, вон, вон. Ебать их там, конечно. Хорошо. Хорошо. Дальше. Не знаю. Ветер свистит в ушах. Текс. Mm -hmm. Надо модификаторов вставить, кстати, новые. Да что ж такое-то? Зачем ты повернулся-то так неудачно? Не, ну так стой. Так нормально. И чё? Где он там ходит? Давай вот того попробуем выпалить. оп оп оп оп оп оп оп Эээ, тара-та-та -а -а -а -а -а -а -а -а Хорошо Тебе что, заняться нечем? Что такое? Видишь, даже Илой начинает возмущаться Ты чё стелсишь? Чё стелсишь? Давай это Уже по-нормальному играй Оп-оп-оп Не вижу Оп-оп-оп-оп-оп-оп Нормально Хорошечно Так, линзу отстреливаю. Блин, мешает эта палка так. Хорошо. Вообще прекрасно. оп оп оп оп оп оп оп оп поп поп поп поп поп поп поп поп поп поп Да я, видишь, я стараюсь, как бы, как нормальный пацан наперед стрелять. А не получается наперед. Надо прям точно стрелять, когда голова это там. Нахерчик. Да, блядь! Прям под него, прям под него. Охерено. Бежим. Я застрял. Охереть. Я застрял. Реально. Я не могу отсюда выйти. Могу. Все хорошо. Меня не видно. А, блин, как же что? У меня хватает? Я бы захватчику нормально так бы прикурил вот этой херной. Я промазал. Угу, mm -hmm. хорошо. Я сейчас все прилети, дружище. Да ему вообще насрать. Им просто насрать захватит. Охереть, как же больно, как же больно он бьет. Просто отвратительный противник. Все, отступил. Застал, что ли? Нет, вон он. Я даже не понимаю, а куда ему стрелять? Где у него уязвимое место? Сопротив, уязвимость блядь. Какое толвище? Сколько, блин, там стрелять надо в это толвище? В прошлый раз мы стреляли, я не знаю, сколько мы с тобой там воевали с ним. Ну, прилично мы так с ним воевали. Так, я хочу повыше забраться, чтобы у меня был обзор для атаки. Я что-то не вижу подъемчика ни одного. Странно. Ладно, пошли, пошли на, на, на какой? На третий уже заход. У меня остались только большие хилки. Ну и ладно, ост... можно, кстати, было использовать ловушки. Мы, кстати, их несколько заходов так нормально убираем. Где тут враг? Хорошо. Неплохо. Их осталось не так много-то на самом деле. Осталось... Кто это был крыса? Рыскарь остался и парочку этих, да? Нужны подходящие боеприпасы. Вижу раз, вижу два, вижу три. Четыре вижу. Угу. Вот сейчас чуть-чуть наперед стрельнул и попал. Непонятно, как работает это. Короче, надо прям точно в точку, когда не в точку. То есть, похер, какое расстояние! Пофиг вообще, ну, вообще, вот это все пофиг. То есть ровно в точку стреляешь, все, попадаешь. Я-то пытаюсь чуть-чуть напряжение, типа, стрела еще полетит какое-то время. О, вот сейчас не попал. Но я не увидел. Точно ли я в голову сказал? Нормально Все по идее он остался один А жаль тут нет такой темы как в Бэтмене, знаешь помечает сколько врагов осталось Эй ты Убил Ну вроде все остался тема Нет еще Рыскарь один Или Рыскарь я так и не понял Вот смотри М -м -м -м. Пиздец сколько его убивать то так О, -оп -оп -оп -оп -оп -оп. как же он сильно бьет! Так, я могу призвать лошадку, кстати. Давай как вариант ее вызовем. Сколько их еще? Еще трое там. Откуда? Ты не знаешь? Я тоже не понял все. оп поп Сто. Молодец Какой ты молодец А можно как-то мою лошадку в атаку Позвать на него Так да как же задевает Все равно В атаку, в атаку, короче Пиздец Это просто жопа Я не представляю, как его убивать Пожалуйста, пожалуйста, убей его Так, тихо, тихо, тихо У меня не хватает боеприпасов Офигеть это все У него сколько еще хп осталось У меня остались только обычные стрелы и эти Ему просто на все за... насрать Этому захватчику, ему просто плевать То есть он, он просто бьет Он просто меня дамажит Ему вообще просто насрать на все Да блять Сколько вас можно сюда приходить, у вас тут что точка такая Хотя я попал еще в голову обычной стрелы Ему насрать тоже Откуда столько противников-то, ёб твою мать, опять Откуда столько противников-то, ебать Вы что? Да, блядь, ударь его Ему похер на мою даже культу, блядь Окиреть, просто Ему просто на все плевать Ебать, бежим, ломаем его У меня хп нет То есть один камень и все, я умираю Пиздец Ему просто плевать Он мою лошадь сломал? Давай, иди сюда. Красиво! Сможет может, с него хп-шки попадают, а? Ага, 10 хпшек, шек охереть. Слушай, а лошадь с собой брать-то это нормальная такая тема? О, боже, как же, блин, тяжело. Короче, с ними надо чуть более агрессивно играть, потому что, блин, с лука, блин, и выцеплять это просто заколебешься. Ёб твою мать! Я не вижу. Блять, еще угонят куда-то. Охереть, все. До свидания, я умер, я умер, все. Все, это все. Это до свидания просто. Аревидерчи. Кипец, как же, блин, сложно. С обычной стрелы они у него умирают так активно. Одна проволока, заебись. Что делать, я не знаю. ХПшек нет. А я могу создать ХПшки Я же могу создать ХПшки, ёптую за ногу. Это точно, давай. Раз, два, три, четыре, пять. Покер, хпшки сейчас важнее. Я не хочу проебать. Что такое, кто там? Да вы ч такие, блин, это как у преступчика? Откуда вас так много? Я же все, я же расчистил. Че так темно, резко стало? Сгори, нахер! Да сгори, блять, в воду! Что, кто, откуда прилетел? Просто они, блин, откуда там стреляют-то? Где там? Кто? Я вообще не вижу. Вот откуда он там стреляет? Я вот стреляю в точку, просто не знаю, где он там. Вот этот выбежал. Хорошо. Этот выбежал и сразу ушел. Хорошо, попал в кого-то. Я прям не вижу. Лично. Я иногда попадаю, когда более сконцентрированно, а иногда не попадаю. Я первый. Ага, сбил. Давай еще разоль. О боже, сколько у вас осталось? Один, десять, миллиард. Да умри я. А. Просто умираю. О боги, <сcoff> <сcoff> это закончилось. Это была очень потная битва. Очень потная битва, прям кошмар. Я думал, все. Я думал, мы с тобой проигрываем. Но у меня, по сути, если бы я хпшку одну не сделал, то мы бы с тобой проиграли. Вот так я вспомнил, что, что можно создавать хп. Осторожно, его, не надо так сигать. Фу. Фу, фу-фу-фу-фу. Нормально. Жить можно. Да что ж такое? Прям закладывает нос. По сути, этот мужик же, кстати, нам дал снаряжение, чтобы мы его взяли, чтобы вставили его. Были более мощные. Может так и сделать, я не пойму. Давай а, качаем модификации какие -нибудь. Как? Убрать. Кого убрать? Ты чего, дурак, что ли? Как модификатор оставлять? А, вот так. А как? Изготовление. А, все. Что у нас есть что-то получше 40, 42 от огня 42 Ну давай Будет более огненный А вот есть вообще 42 огонь, 17 урона и 12 холода Ну-ка Согласен Сюда Давай какой-нибудь Удобство 55 Ну это много Плюс 9 урона Давай в вот это я поставлю, и урон чуть побольше будет у нас. Хорошо, вот так сделаю. Отлично. Нитимет. А, что у нас тут стоит на нитемет? Удобство, удобство, удобство, удобство. У меня стоит... Куча чуть удобнее станет, да? На шесть. Сейчас у меня на 50 стоит. Ну, почему нет? Ну, типа вот есть 55, удобства и, и, и электричество. Это, мне кажется, в разы лучше. Дальше. А, нужно лук срочно высокоточный новый покупать. прям это 100%. 100% новый. 7 урона это очень мало. Давай так, пойдем в удобство. А, сюда урон 5. Очень мало, очень мало 5 урона. Давай 7 хотя бы. Хорошо. А, дальше. Праща. Праща. Это какая? Это морозная и такая. Ага, ну короче, тогда ставлю так. И ставлю 29 удобства. Хорошо. А, такая праша. Ммм. У меня ничего не осталось почти, да? Как так? У меня же много чего было. Ладно. Пускай будет пока так. Там дальше поглядим. поживем увидим. Опа, опа, опа, опа. Кстати, на карте это отмечается? Отмечается. Хорошо. Давай хпшечку-то я восстановлю на всякий пожарный. Мало ли что будет сейчас. Еще один взрыв. Что? Еще с кем-то драться? Вы угорайте, у меня уже сил нету. Захватчик они. Опа! Рыбюшка была только что, да? Хотя какая-то скучная. Элой у нас уже была, там кого-нибудь новенького. Развернуть турель! И огонь! Все вооружение работы! Пора его запускать! И побыстрее там! Пиздец! <свят> <Вторая> <свят> один истребитель пополнит наше Я хуею, блядь! Пиздец! Видимо, это один из тех истребителей. подходящий ничка. Мне не попасть в башню, пока я с ним не разберусь. Охуенно! Я в ахере. В легком таком непринужденном ахере. Как мне их всех вынести с помощью, получается, блин, вот этих обоссанных стрел, блин? Хорошо, допустим. Вся уже вымокла в этом снегу. Да не дергать, а? Мой визор перестал работать. Я отключил его визор. А? Дело за тобой. тобой. Визор он отключил, а мне с этими-то что делать, -то, блядь? а? охуеть охуеть блять! А? Охуя... Бегу, блядь, все, пиздец. ХП-шек-то нет. Ну, все, я здесь. У него вставай. валит пар. Может, а, это его слабые места? Давайте все по очереди, а. Я себя, конечно, в тупик еще загнал, блядь. Но я, я такой молочик прям. Но он, кстати, херачит, хотя бы не попадает. Я тебя вижу, сука. Хотя бы он не попадает по мне. Хотя бы он по мне не попадает. Да давай, я себя в тупик уже загнал. С какого бога? Давай гори. Давай гори, давай. Взрывайся. Отлично. человек. Да это не люди. Так, я вот так могу попасть? Могу. Хорош, хорошая позиция у меня. Отличная. Танк по мне не попадает. А я попадаю в пацанов. Да ну, пожалуйста, умри. Я, я не вижу он за ветками, так что сидит чили. Так, методично так вынесли его. Почухонь. Так, все спокойно, спокойно. У меня нет хпшек, и создать я их, по-моему. Ты охерел? Надо в эти батареи стрелять. А, да ты лох! Ты лошара, блядь! Он, у него батарейка открылась. Я ему хорошо врезала. Да, да, да. Отлично, мне нравится, все хорошо. Не так страшен, черт, как его молюет. Да, иди ты, жопа. До свидания, блядь! Лошара, нахер. Два хп, я думаю, побольше будет. Главное, чтобы он мне башню не отстрелил сейчас просто. Все, да он домой идет, значит, все просто. Так, тихо, тихо, тихо, тихо. Давай, не это. Не выебывайся там. Батарейка влазит. Сейчас перезагрузится он. Вот, давай. Лошара, блядь. Иди домой, блядь. Я-то думал, все, мне пиздец. Какой то До свидания нафиг все. Просто про gamer нафиг. Ну и что ты там? что ты там скачешь? что ты там скачешь? Бляха, смотри, скакун какой, я не, не рыскаль. До свидания, тут кто стоит? Ты, братан, по-моему, у тебя плохо получилось. Помочь встать? На. На. Я помогу. Бам. Не было бам? А, был бам, хорошо. Отлично, кто там остался? Один? Ищет. Кто нас ищет? Целую, успокойся Это уже не страшно Все, ищут нас там, не ищут Ой, нас нашли Нас нашли, все, прячемся Так, ну у меня в принципе хватает настрелы обычные, как минимум Не вижу А ты видишь меня, друг? Ага Я не вижу, куда он бежит Ага, вижу тебя. Да не приси, не приседай, лови. Лови жири. Жери просто стрелы. Просто жри. Ага. Да стой, стой, стой. Где ты там? Я реально плохо очень вижу в этом снегу, в буране. Вот так получен. Ну что там сел? Что ты там сел? Все, одна стрела ему осталась. Где он? Он стоит? Нет, не стоит, сидит, ждет. оп оп оп оп смотри. А, блин. Ну все, до свидания. Отлично. Это было проще, чем Есть. я думал. Это было проще, чем серьезный я думал. Противник. Да ну, что-то. У парня был визор. Надо глянуть, что на нем. Какой серьезный противник, лой. Серьезно. Это не серьезный противник, это лошара, блин. Ты видел, как мы его просто раскатали? Мы просто его разнесли. интересно угу. так ну этот бы бо... с, с ним видел я занял просто удобную позицию и с ним оказалось проще чем с этим како. Ля -ля -ля, как он как его зовут захватчик эти демоны там так и чё? ну что ты мне скажешь давай просканируем Ой, читы, все, вирусы, вырубай. Что это? Сущность жива, неприемлема, неприемлема, неприем. А с каких пор я сущность, а не человек, а? Что это что, та... это такое было? Это Айд, океревший какой-то. Таинственный незнакомец. Ты это видел? Мне нужно пробраться в эту башню. Чего? А. Хороший костюм, хороший костюм. Хорошо сидит. Так, ну по сюжету так-то хорошо двигаемся. Проводится опознание. Опять такая штука. Ага. да? сейчас будет. 99,47 Не хватает Не откроет Откроет? Генетический профиль подтвержден Вход разрешен Здравствуйте, доктор Собак Проходите Конец игры. <звы> ну смотри, похоже, как будто конец игры, реально. А что за мной закрыли дверь? Хорош, а я где вообще нахожусь? Чего? Ебать. Доктор Собак, вы... На 355 510 дней Опаздывайте на встречу С мистером Паном Поднимитесь на 35 этаж Стоп, стоп, стоп 350 тысяч Это же сотни лет Что за дела Да, херня какая-то, Элой Я походу, в инкубаторе вырастили Я ничего не понимаю Где вообще? Куда я? Не могу ничего взломать? Нет. Я вообще там упал нечаянно. И что? Кстати, блин, я забыл записки прочитать то из прошлой серии. О, -о, -о отлично. Провода мне нужны очень сильно. Это голосовой. Путанные колебательные сигналы, квантовое шифрование, черный кварц. Намного сложнее армейских разработок. Ты поставил за... Мы ее выполнили. Написали код, сможете и взломать. Нам нужно найти лазейку, загрузи пакет обновлений и реши проблему. Ты же сам нам сказал, Тед. В коде не должно быть никаких бэкдоров. Все протоколы по стандарту черный кварц. Твои слова. Слушай, если нужно набросать прогноз... Это мы можем сделать. Да не нужны мне прогнозы. Мне нужно кровь из восстановить контроль над Роем Хард Что тебе сказать, Дед? Это невозможно. Коды. У них были какие-то коды, чтобы управлять машинами. Но они потеряли контроль. По всей видимости. Мне хорошо. вообще отвратительно. Понятно, опять человечество накосячило. Сами себя, блин, сами себя топят, а? Ч, ничего нет больше? Мы же получаем песчинки какие-то информации же от этого. Ну нету, нету здесь ничего. Идем дальше. Истребитель. Или точнее его статуя. Машина, созданная для убийств. И они ее почитали? Автоматизированные системы ФАРО. Мы решаем проблемы завтрашнего дня уже сегодня. Корпорация ФАРО насчитывает более 25 тысяч сотрудников по всему миру и является лидером во всех секторах самодостаточных автоматизированных технологий. Но... Что это за место? Что они здесь делали? Это была корпорация. Группа людей, что-то вроде племени. Они создавали машины Продолжай Я загрузил в твой визор несколько файлов Они помогут тебе во всем разобраться Надо почитать будет Надо обязательно будет почитать Я наверное перед записью серии часа пол буду читать Главное не забыть про что я там начитал Вон еще что-то есть Голосовой журнал Я понимаю, такая смена курса вызывает вопросы. Мы же автоматизированные системы фару. Мировой лидер в робототехнике. С чего бы нам переключаться на изготовление управляемых машин и оружейных систем? Это же прошлый век. Все, что я могу пока вам сказать. Не верьте, перед нами открылось новое... А перспективное направление роста и нам потребуется организовать производство так что в течение 6 часов я жду от вас корректированные прогнозы по мощности на всех линиях так они создавали машины но потом передумали и стали делать разные виды оружия почему машины скорее всего создавались для упрощения жизни воздух ничем не пахнет даже гнилью это неестественно Фильтрация. Хорошая фильтрация воздуха, что? Думаешь, если они там создали, там у них чуть ли не в космос летали на этих устройствах, Тут а... тоже завал, Но можно пролезть. Это просто, да, записка. Угу. Офигеть, офигеть! Сколько всего? Надо почитать, по-любому. Я обязательно сделаю. А, так вот, что я говорил. Если у меня мулька же, я просублю. Стандартная клишированная ситуация. Мне хп же не отнелось из-за этого. Да вроде нет. Я думаю, здесь можно будет забраться обратно наверх. Ебать. Где я? Кто я? Почему я родился из горы? Говорю, у меня же была мулька такая, что, типа, когда я играю, прохожу сначала по бочку, всю вот это собираю. Если бы так было, я бы собрал уже все чашки, бляха, я уже точки бы все бы вся карта бы уже была открыта, если бы так было, как я играю обычно. Но под запись это, я не знаю, выглядело бы, наверное, очень странно, просто забить на сюжет... И идти, я не знаю, часа... Ну, не знаю, представь-то в серии, там, допустим, 10, блин, <с deal> ходить тупо по миру. Ну, не тупо, конечно, но просто по миру ходить, изучать его. Так, мне кажется, я что-то пропустил. Давай э, сп я спущусь пока назад. Сейчас здесь еще кое-что пройду. Посмотрим. А, подожди, я сюда заруливал. Вон Вон туда. Ну, ей так-то холодно, да, я... ну, блин, элой Я не виноват Я не виноват, что тебе холодно Я уже запутался, подожди Ладно, хрен бы с ним, я уже запутался просто Куда мне надо, куда мне не надо Оп Оп, наверх можно? Ага, это лифт, я понял Хорошо, хорошо, тогда сюда Тогда сюда пойдем Я просто боялся, что я, может, что-то пропустил, какую-нибудь записочку Так, чем больше записочек, тем ä, нам понятнее, что вообще происходит в этом мире Так что, давай еще чуть-чуть, кстати Время уже, капец Так Я вообще не приближаюсь к сути Это можно? Нет Ладно Что? Куда? А, наверх Как уверх? Показывай сюда Не сюда. Больше здесь ничего нет. Я в тупик пришел просто, да? Смотри, мне показывают, что надо вообще вот куда-то сюда. Вот тут лестница написано есть. Я, может, не на ту лестницу пришел просто? Хм. Нет, на ту. И что? Может, ниже, наоборот, как-то спуститься, может? Нет. Странная фигня. Куда он мне показывает идти? Куда он вообще показывает мне идти? Он показывает мне идти сюда. Смотри, иду. Вот, я пришел сюда. Показывает подняться выше. Я поднимаюсь. Вот. Я пришел. Показывает идти сюда. Иду сюда. Показывает пройти здесь. Но здесь я не могу пройти. Или могу. А, так блин, подожди, а чё ж я это не видел? Я слепой, короче, я понял. Просто я слепой, как обычно. Да. Блин! Прощай, осторожность. Да, да, да, да, да, да, да. Ну, иначе ну, ну, ты цепляешься, Тайлой? Ну, ну. Противная девчонка, просто противная девчонка, зачем ты цепляешься? Ну, упал, ну, ну, блин, извини, не, с... не сориентировался. Что, блин, теперь мне? Вот что ты мне предлагаешь сделать? Так, тихо. Так, еще рано паниковать. А, вот здесь. Я просто щемал на радостях, то, что ура, вышли. Так и что и как мне здесь? И как мне здесь? Пройти. Ага, хорошо. И че? И че? Офигеть, ну я молодец. Что дальше? На той стороне никак не пройти Я не понимаю Как еще выше собраться. Хм. Показывай сюда Как вот лестница, вижу. Никак не получается у меня пипец, странно вообще. Вроде здесь можно встарабкаться. Классно. Это же отлично, что ты можешь здесь корабкать. Ладно, ну бывает. А туда-то как? Это секреточка была или что? Нет, можно, скорее всего, вон сюда. Да, Элой. Тихо, тихо, тихо, тихо. Вот так вот. Оп, да, все. Хорошо. Да, куда ты, куда, куда? Нормально, все, ползем. лестница же желтым не просто так подсвечена получилось не туда да Погоди подожди вдруг записочки вдруг записочки что это Голографи голографический проектор так и что модель фсп5 представляет собой универсальную боевую а. самолет какой-то Модель РБО-7 Гор Представьте себе полноценную боевую экосистему под управлением быстро обучающейся машинной сети Модель АС-3 Скоробей сочетает в себе обычное оружие и средства ведения информационной войны это высокоскоростной вездеходный аппарат. Это ублюдок просто, С самым мразь. высоким рейтингом выживаемости среди автономных агентов класса разведения. Я согласен, он просто неубиваемый. Он, дело в аварийной системе переработки биомассы, благодаря которой Скоробей всегда возвращается на базу, даже в случае нехватки топлива. Или же в его способности подключать вражеских роботов к своей сети, что повышает его боевые возможности. Прибавьте к этому манипулятор, способный выполнять целый ряд функций. Начиная со сдерживания толпы нелетальными методами и заканчивая ремонтом мелких деталей в моделях линейки колесниц. И получите идеальный аппарат миротворческого контингента. Да, миротворческого. Заходчик. Подключать вражеских роботов к своей сети. Кажется, это про то, как он заражает машины. А может не надо было дослушать эти какого? Про вот этих-то машин. Сейчас, подожди. Сейчас тогда дослушаем сообщение, может что-нибудь интересное узнаем. Захватчик это да, захватчик это жесткая херня вообще прям. Пока с вами нелюбимый мой враг. Модель rbo 7 Гор. Представьте себе полноценную боевую экосистему под управлением быстро обучающейся машинной сети. Если вам нужно восполнить потери или же укрепить текущий состав сил, Производственные мощности Гора избавят вас от необходимости ждать следующей поставки вооружения. Просто скорректируйте параметры ударной группы, и Гор выполнит сборку дополнительных аппаратов, которые вы сможете оплатить в индивидуальном порядке. Между тем, системы переработки биомассы на прочих моделях линейки колесница позволяют им заправлять и ремонтировать Гора. За счет чего он способен функционировать дольше любой другой платформы класса тита. Вот преимущество Гора. Он всегда в рабочем состоянии. Всегда наготове. Будущее автоматизированных боевых систем уже наступило. Железный бес. Значит, это тоже машины Фаро. Железный бес? мощности? Какой бес? они могут делать новых? Как же Модель fsp 5 Хоппиш представляет собой универсальную боевую платформу. Метаматериалы обеспечивают идеальную амортизацию при стрельбе. Так что вы можете установить на него любой вид оружия в соответствии с бюджетом и боевой задачей. Патентованная система переработки биомассы увеличит рабочий цикл с минимальным ущербом для экологии. Многолинейная система обработки целей позволит одновременно проводить анализ угрозы и правовой анализ действий при автономном функционировании. А при подключении к нейронной сети РОЯ возможно и неограниченное применение силы. Короче если вам нужно задействовать крупный калибр ваш выбор ха это вот этот стан да да универсальная боевая платформа А что ну за без вот что за бес какие-то кубики светятся ё-мо а кубики это вот это нет записки еще записочка Блин, я читать буду наверное лет миллиард с половиной все это не ну лут я собираю в любом случае потому что лута у нас сейчас с тобой как раз таки нехватка прям катастрофическая я все это почитаю Элди обязательно на, фару. на корпорацию они их в чем-то обвиняли в чем-то очень плохом так там я был хорошо идем дальше это путь наверх Могли бы пропустить Поскольку столько всего, остались. на самом деле. Диан, за что зацепилась? Хорошо, допустим. Посмотрели, изучили. Предстоит так. долгий подъем по обледенелому металлу. Тяжело с вами, доктор Собек. ё нифига себе, куда идти -то? Если уж растения нашли, за что уцепиться... Значит, и я найду. Выше надо. А здесь что у нас? Да подожди, э -э Элой. Элочка. Да подожди ты, пожалуйста. Вот туда. Ага. Ну, зато от холода в сон не клонит. Оп. Ага. Uh -huh. По проводу нельзя, что ли? <laughs> ладно, куда-то пошел, ладно, пофиг. Не будем уже возвращаться тогда. Оп. Голосовой сообщение. С того, что они начали несанкционированные боевые действия против роботов и человеческого персонала на энергии... Миротворцы? Как эти машины назывались? Я что пропустил? И их удел война, а не мир. Блин, а. я нечаянно пропустил, потому что взял ящик и нажал треугольник, да? Скорее всего. Так, ну, ага. Ну вот это уже элементы анчарта, да? Вот эти лазенья. как бы. А... Не стыдно, никак не стыдно, ничего зазорного нет в том, чтобы брать э, элементы из других игр, да, и создавать из них что-то свое хорошее такое. Почему нет? Так, я обошел, да? Еще выше, охереть. Главное, не упасть, хотел я сказать и думал, что все. Думал, что все, конец, а летим в ледяную бездну. Так стоять? Пипец, <laughs> Я все записки в игре сейчас найду О боже, зачем это так сделано Мне же страшно, Элой Я же не хочу заново подниматься Не очень мне этим хотелось бы заниматься Тем более, а, серия у нас уже идет так долго угу. Хорошо Костер будет у нас? Где-нибудь неподалеку Так, и что? И как? Не вижу. Я как бы там вижу, но она не прыгает туда. Она сюда не прыгает. О, Ага, все. Надо было прям прям точно туда пипку навести. Прям прям стопроцентное попадание должно было быть. Не, ну если мы упадем, это все, это ГГ. Хорошо. Так, Элой, не мерз Он считает говорить, все, Элой мерзнет из-за того, что костюм. Нет, нет, не из-за того, что костюм. Скрипты, скрипты. Неважно, в каком она здесь костюме Это, будет. Было бы только за что ухватиться. Да вот что. Все видно. Сколько еще ползти? Я уже все, я на самом верху. Ну ж, я на месте. И что? что я тут найду? Не знаю. Ого! Подожди. Тут что-то есть. Это что? Грузовой всех ящик с припасами. Отлично. Хорошо. Я у удивлен, почему здесь Все нету. Данные на этом устройстве были стерты. Заебись. Альфа, чтобы да? О, да, непременно. А, Ой. Так. Почему здесь нет этих чаек металлических еще, мне интересно. Как бы вроде высоко. Опа. Здравствуйте. Элизабет, рад тебя. Сколько лет? А юристы где, Тед? Зачем? Я уже отозвал все 18 исков. Ну что, ты убедилась? Хорошо, я заинтригована. Может, закажем сюда в обед? Ну, пообщаемся. Я тебя знаю. Ты где-то напортачил по-крупному, иначе не стал бы выплясывать на задних лапках. Давай, выкладывай. Есть... сбой у колесниц. У роботов-убийц? У миротворцев, да. Так отключи их. Да отключили бы, если бы могли. Они не отвечают. Ты хочешь сказать, от тебя сбежал Рой? Все еще хуже. Показывай данные. Ладно, я пообедаю. Одна. Тед Фара пригласил сюда Элизабет Собак. И они друг друга терпеть не могли. И ч? Один Да -мо, давай сразу все пачкай. Это? Не сбой, это катастрофа Я в курсе Все плохо Плохо? Боже, Лис Плохо, Тед? Нет, это апокалипсис Ты создал роботов-убийц Миротворцев Они делают топливо из биомассы В экстренных случаях Ты дал им способность к воспроизводству Да, подконтрольному и ограниченному Уже нет Сбой нарушил командную цепь. Теперь этот рой подчиняется лишь самому себе. Ты думаешь, я. Все остальное для них пища. И такими темпами они не оставят на Земле ничего живого за 15 месяцев. Это не закат цивилизации, это глобальное вымирание. Да понимаю я. Как им помешать, пока все еще под контролем? Не под контролем, очнись! Ты понимаешь, о чем я? Ну да. Пока все об этом не узнали. Лиз, я сделаю все, что ты скажешь. Ну, придумай что-нибудь. Я согласен на все. Запомни свои слова, Тед. Роботы Фара угрожали всему живому. Ну вот так вымерла цивилизация. Победила. Мир предтеч пал, но жизнь уцелела. Иначе нас бы здесь не было. Есть еще файл? Последний файл восстановлен. Так, давай. Новый рассвет. Боже Лис. Нет другого выхода. Был бы способ поизящнее, я бы тебе сказала. Но это. Это. Я просил тебя найти лекарство. Оно будет гораздо хуже болезни. Нет, Тед. Какое есть, это наш последний шанс. Подписывай документ. Нет, я не могу подписать. Ты можешь. Как? Лис, я не могу подписать подобное. У тебя есть выбор? Знаю. Значит так, я сейчас лечу на базу командования роботами США. Через 15 минут встречу с генералом Хэрресом и командованием. Что? Ты с ума сошла? Так что выбирай, что мне сказать им. Либо, что богатейшая корпорация на планете готова финансировать строительство Нового Рассвета? Согласно моему проекту. Либо и они, и вся планета сейчас узнает, из-за кого на самом деле произошел этот сбой. Господи, Лис. Незачем мне угрожать. Ладно. Не расстраивайся, Тет. Ты ведь теперь будешь заниматься любимым делом. Платить другим, чтобы они вкалывали за тебя. Все? Я не хотел. Что было такого ужасного в ее плане? Как она сумела остановить роботов? Задействован допуск для управляющего персонала. Открыть скоростной лифт Это ерунда какая-то Собак не могла быть моей матерью Она жила давным-давно Все бестолку Я ничего не выяснила И это твоя реакция на все, что ты узнала? Хныкать, как капризный ребенок? А ты попробуй мне то же самое в лицо сказать Ну хорошо Ты кто? Неужели ты не осознаешь? Монументально сделанного тобой открытия. Я ждал от тебя большего. Ну, лицо у тебя есть. А имя прилагается? Из всех вопросов, которые ты могла задать, ты выбираешь этот? Я потратил десятилетия, исследуя руины предтеч и пытаясь разгадать тайну их гибели. Долгие годы я подозревал, что их мир уничтожили роботы Фаро, но не знал наверняка. За минуты тебе удалось узнать больше, чем мне за всю жизнь. И что у тебя на уме? Мое имя? Сайленс. Вот мое имя. А теперь попробуй задать мне другой вопрос. Не такой тривиальный. Ну, ладно, Ладно, Сайленс. Не придирайся. Я пришла сюда, чтобы узнать побольше об этой Элизабет Собак. И узнала, но до сих пор не понимаю, что меня с ней связывает. И почему меня хотят убить? И кто такой Аид? Нет ответа, только все новые и новые вопросы. Вот именно. Поэтому пришла пора расширить круг поисков. Только тогда ты осознаешь весь масштаб своих проблем. Что ты пытаешься мне сказать? Ты искала правду о себе, а нашла целую грозь, тайн. У них общая нить, твоя связь, Элизабет Собек. Но что это за связь? Она не могла быть моей матерью, раз жила сотни лет назад. Пока нам это неизвестно. Единственный способ узнать, идти дальше, делать новые открытия. Благодаря тебе мы узнали, что когда-то роботы Фара чуть не уничтожили все живое. Но этого не случилось. Цивилизация Предтечь была уничтожена, но жизнь.. жизнь уцелела. Очевидно. Итак, что же она сделала? Как она остановила роботов, пока не стало слишком поздно? Что такое новый рассвет? Вот это верный вопрос. Ну.. Скажи, ты готова это выяснить? Конечно. Тогда чего ты ждешь? Так, давай еще поговорим. Не так быстро, Сайленс. Я сказал достаточно. Если еще есть вопросы, задавай быстрее, не трать мое время. Это, что такой агрессивный стал? Насколько я поняла, затмение выполняет приказ. Убить меня хочет Аид. Кто он? Не знаю. Они зовут его Погребенной Тенью, какой-то бес. То создание, что со мной говорила, из-за которого взорвался Визор. Это Аид? Ну да, там было написано Это даже Аид. Был не человек и не машина, скорее призрак с жутким голосом. Ты просто с голосовыми фильтрами Он хочет еще не знаком. Из-за моей связи с Элизабет. Наверняка. 200. Руками затмения Аид хочет воскресить роботов. Но раз Элизабет нашла способ остановить их, может создала оружие, Аид боится, что смогу и я? В тех древних данных, что я нашел, упоминалось о разработке некого супероружия. Может, чтоб сдержать роботов, пред те, чем пришлось уничтожить свою цивилизацию. Хватит болтать, иди уже. О, нет. Я только начала. Ты здорово устроился на моем горбу. Сам не рискуешь, а я рискую всем. Вот сниму с себя эту штуку, и ты будешь слепой и глухой. Так что уж будь добр, отвечай на вопросы. Хорошо. Спрашивай. Ты следил за мной через мой визор. Как это возможно? Визоры испускают сигнал, голос, который слышат только другие визоры. Я знаю, как связать эти голоса, как сделать, чтобы визоры слышали друг друга на больших расстояниях. Где то этому научился? На это ушли годы экспериментов. Это похоже на то, как ты подчиняешь себе машины. Я подчиняю визоры. И в визоры затмения можешь заглянуть. Как правило. Только вот вклиниться в их соединение непросто. Ты говоришь, ты и раньше знал, что цивилизацию предтечь уничтожили боевые машины. Все на это указывало. Но прежде я не знал, что угроза их так велика, что они перерабатывали биомассу в топливо. Или что Гор мог производить новых роботов, как ходячий котел. Но те роботы, что мы видели, захватчики и истребители. Они такого не умеют. Пока не умеют. Не попадалось неповрежденных экземпляров. Так что кто знает, на что они правда способны? Кто ты такой, Сайленс? И чего добиваешься? Тебя так волнуют эти подробности? Я одинокий странник, что покинул племя много лет назад. Исследователь запретных мест, искатель знаний. Все, как я и сказал. Откуда тебе столько известно о затмении? Мне вообще много о чем известно. Если ты спрашиваешь, не служу ли я им или кому-то другому, нет. Я никому не подчиняюсь. Есть ли хоть какой-то шанс, что Элизабет Собок до сих пор жива? Маловероятно, но возможно. В древних архивах упоминались методы продления жизненного цикла. Фармакологические. Это слово значит лекарство. Но также были эксперименты с заморозкой и разморозкой людей. Заморозкой и разморозкой? Это называлось криогенника. У них не получалось. А получилось потом учниться. Получившийся интеллект Элизабет, нельзя исключать возможность, что она нашла способ побороть смерть. Но это лишь домыслы. Мы тратим время. Элизабет говорила, что направляется на некую базу командования роботами рассказать о новом рассвете. Есть такое место ⁇ руины. Озерам зовут его кладом смерти. Клад смерти? Весело. Ищи его в восточных горах. Он погребен под тушей Железного Беса. Или модели РБО-7 Гор, как мы выяснили. Я свяжусь с тобой там. Как мы выяснили. Жду, не дождусь. Надеюсь, когда мы встретимся, ты будешь вести себя повежливей. Ну, по крайней мере, спуск займет куда меньше времени, чем подверг. Откуда у меня такая веревка длинная? Базу командования роботами США. И выяснить, что такое новый рассвет. Я хотел, как бы, телепортироваться по этому, как О-по-по-по-по, скажи, я скажу. Постигнуть тайны прошлого. Почему опять не отображается? Ну-ка, двигаемся. Так. Я хотел телепортироваться по костру. Ну ладно, так сделаем. Спустимся. Эффектно кстати кстати я могу уже прокачать свою вот эту штуку классную давай ее прокачаем и оставим сколько один навык нужно на боеприпасы давай вот это сделаем да что с боеприпасами у нас шопа все я выбрался с руин получается да да все а тогда надо на этом заканчивать блин я вообще не успеваю я вообще не понимаю как успеть все Абсолютно все успеть. Нихера себе. Туда же найти. Хорош. Далековастенько. А, задания активные, основные. Может взять вот это задание в следующем? Или продолжим, получается. Клад смерти или солнце пойдет? Куда пойдем? Как бы по заданию. Даже не знаю. Ладно. Давай на этом закончим сегодня. Решим в следующей серии, куда я пойду. Как бы надо по-любому заглянуть вот сюда. На гору. Поэтому давай я прям вот сюда куда-нибудь перемещусь. Чтоб по-любому пойти на гору. Надо по-любому туда сходить, потому что прокачать копье я очень давно хочу, и все никогда туда не дойду. Поэтому давай в следующей серии туда пойдем. Очень много узнали из этой серии, то что информацию какую-то, хоть какую-то информацию получили, как, как бы не особо развернутую, но такие, знаешь, над кусочками так, информации покидали такими, блин, как, как какашечками, блин, какими-то, и все. Как бы закидали и говорит, на, возись в этом, де делай с этим что-нибудь. Ну, как-то так. А -а поставь лайк, пожалуйста, поставь лайк. Как-то я выбился сейчас Хотел сказать свою вот эту Уже привычную всем концовочку Но что-то как-то я сбился Так что подписывайся на канал Ставь лайк, не забывай оставлять свой горячий комментарий Подписывайся на социальные сети Все ссылочки в описании И мы с тобой увидимся в следующем видео Пока-пока